Основания отстранения от работы сотрудника указаны в Трудовом кодексе. Статьей 76 Трудового кодекса установлено, что в случаях предусмотренных федеральными законами и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации работодатель обязан отстранить работника от работы. Согласно статье 212 Трудового кодекса, работодатель обязан обеспечить недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без прохождения обязательного медицинского осмотра обязательных психиатрических освидетельствований, а также в случаях медицинских противопоказаний. В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 51 Федерального закона о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, главные государственные санитарные врачи и их заместители при угрозе возникновения и распространения инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих, выносят мотивированные постановления о проведении профилактических прививок гражданам или отдельным группам граждан, по эпидемическим показаниям, в котором определены отдельные группы граждан и сферы услуг, перечень работ с высоким риском заболеваний инфекционными болезнями в условиях неблагополучной эпидемиологической ситуации. На сегодняшний день более 20 главных государственных санитарных врачей-субъектов издали соответствующие постановления, например, постановление главного государственного санитарного врача по городу Москве от 15 июня 2021 года номер 1 о проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям. В данную категорию входят работники торговли, общественного питания, работники почтовой связи, многофункциональных центров, театров, кинотеатров, концертных залов, государственные гражданские служащие города Москвы, муниципальные служащие города Москвы и другие. Как я уже говорил ранее, закон не предусматривает принудительной вакцинации но закон и не предусматривает допуск к работе сотрудника, не имеющего необходимых прививок по эпидемическим показаниям. Как следует из статьи 76 Трудового кодекса, работодатель отстраняет от работы, не допускает к работе работника на весь период времени до устранения обстоятельств, явившихся основанием для отстранения от работы или допущения к работе, если оно не предусмотрено настоящим кодексом, другими федеральными законами. В Период отстранения от работы, недопущения к работе, заработная плата работнику не начисляется, за исключением случаев, предусмотренных настоящим кодексом или иными федеральными законами. Согласно статье 121 Трудового кодекса, в стаж работы, дающий право на ежегодно оплачиваемый отпуск, не включается время отсутствия работника на работе без уважительных причин, в том числе вследствие его отстранения от работы, в случаях предусмотренных статьей 76 Настоящего кодекса. При этом, если должность сотрудника допускает осуществление удаленной работы, работодатель вправе предложить сотруднику перейти на удаленный режим работы. Но закон не предусматривает такой гарантии работника. Это право работодателя, а не обязанность. Таким образом, несмотря на то, что трудовым кодексом не предусмотрено увольнение работников за отказ вакцинироваться от COVID-19 по эпидемическим показаниям, Работодатель обязан отстранить таких сотрудников от работы без сохранения заработной платы на весь период неблагоприятной эпидемической обстановки. При этом работодатель вправе, но не обязан осуществить перевод сотрудника, отказавшегося рациенироваться, на удаленную работу, если его должность допускает выполнение работы удаленно. Надеюсь, что видео было вам полезным. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и на мой канал в Телеграме. Читайте мой блог в цене. Всего доброго.